Всем добра, ура игра, приветствует вас, друзья!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 Два патрона осталось? Черт возьми, хватило бы один патрон. Да, друзья, мы нашли уникальная находка сегодня у нас в серии. Отлично. Итак, друзья, мы продолжаем играть в игрушечку под названием Islands. Это интересная очень песочница, выживалочка, где нам предстоит крафтить, развиваться, искать интересные ресурсы и путешествовать по островам. Также вы сможете в нее поиграть со своими друзьями, можно выбрать режим мультиплеера, также можно поиграть в какие-то мини-игры. Ну а братишка Scratch сейчас играет в одиночное прохождение, в одиночное развитие и идет твердой, уверенной, ребятки, рукой, которая гребет вот этим вот веслом браздоры, а, про просторы, я хотел сказать, вот этого огромного, ребятки, океана. У нас, ребятки, есть цель. Мы в прошлой серии, значит, померли в пещере, где нас загрызли злые гиены. И сейчас я а, вот на этом, на своем плоту а, преодолеваю тысячи, тысячи километров пути, чтобы добраться вновь до этого острова. Вот он у нас уже на горизонте появился. Это у нас огромная саванна. На которой есть одна интересная пещерка Вот я сейчас туда еду, чтобы как минимум забрать свой лутецкий Где меня тогда и загрызли Я надеюсь, он все еще там Его никто не растащил Ну а кому он нафиг нужен? Там же только лишь обитают одни э, какие-то гиены И больше там нет никого Я практически, ребятки, еду в одних трусах То есть что было, то есть захватил и поплыл э, по-быстрому Забирать свой э, лут Ну что ж, вот такая у нас, ребятки, серия намечается Сегодня мы... Сегодня мы, значит, спасаем свой лут и, возможно, я а, по прибытии домой, а, если здесь найду все необходимое, займусь а, выплавкой а, металла Вижу, ребятки, свою лодочку, вот там я припарковался, она стоит одна-одинешенька, а, никому не нужная, ее здесь никто не заберет Все, ребятки, наконец-то мы достигли берегов этого чертова острова, прости меня, господи, как я долго плыл-то, а! Чтоб мне больше еще раз так никогда не приходилось плавать, надо, ребятки, заранее думать головой. Поэтому я сейчас постараюсь сделать нормальную. Так, тихонечко, вы на меня не, не, не бушуйте, страуса сразу же смотрите, на меня тут э, все, значит, набросить, чуть не набрасываются с кулаками, драться лезут. Так, вы тут смотрите, на меня не быкуйте, я, я же могу и ответить, я же в рукопашном так-то обучался, я же боксировал иногда, я, я же боксер в прошлом-то, я же умею, вы смотрите, так что не подходите слишком близко. Ладно, не будем усердствовать, потому что у нас силы на пределе, на исходе точнее уже, да, потому что мы очень много плыли и очень много сил потратили. Наша основная задача сейчас найти а, ту самую пещеру, в которой нас завалили. На горизонте пока что я ничего подобного не вижу. Это что, засохший кактус, что ли? Да, ребятки, это засох... засохший кактус, и об него, к сожалению, нельзя а, а, а, а, уколоться. Так, что это за шалфей вообще используется? Где он? А, просто лишь в изготовлении синего пигмента. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, я не хочу сейчас нарываться на гиен. Нет-нет-нет, есть, ребят, время на подумать, когда мы подходим к гиенам, потому что у них над головой появляется восклицательный такой значочек, что они типа готовы меня разорвать, но если мы уходим вовремя, так, да, пригодится... Если мы уходим вовремя, то они нам ничегошечки не сделают. Так, это мы тоже все собираем попутно. Так, куда нам необходимо? Нам необходимо... Я помню, что был холмик такой небольшой. Перья тоже пригодятся, потому что стрелы у нас заканчиваются. Стрелы нам нужны будут. Так, так, так. Потому что гиен... Я еще не знаю, сколько там у нас в пещере. Палки, кстати, тоже надо собирать. Надо бы подготовиться. Где мой факел? Вы помните, что я в прошлой серии оставлял факел на пещере, я надеюсь, его никто никуда не убрал, и мы сейчас этот факел найдем. Так, что у нас здесь? Тут какие-то носороги ходят везде кругом, это мне не совсем нравится. Блин, где же мой факел, черт возьми, давайте посмотрим. Так, я где-то здесь, в, этих... в этой области я не бродил, по-моему, я, по-моему, бродил там дальше. Сейчас туда, ребятки, мы с вами придем. И я буду все-таки смотреть. Я думаю, когда у нас темнеет, я свой факел найду гораздо быстрее. Я же не зря его там оставил специально для этих целей. Ой-ой-ой-ой, я... там тихонечко, ребятки, гиена в кустах. И она, похоже, за мной выбежала. Нет-нет-нет. Нет, ребятки, нет. Срочно до воды надо добраться. Нет, она нас не догонит. Срочно, ребятки, в воду, в воду, срочно. Уходим, уходим в воду. Я надеюсь, она не умеет плавать. Это, это гадина, а. Что ж вы такие злые-то тут все? Нет, ребятки, хорошо, что гиены не умеют а, плавать, а, берите на заметку Лайфхак от Бортиски Скрэча Как нужно выживать в игрушечке под названием Айлендс, там носороги еще Хоть вообще из воды не выходи, добавлю на перу Отлично, я понял, а вот почему я не вижу Потому что он стоит на горе И его очень плохо заметно а, ну ладно, идем спасать наши ресурсы Наконец-то, хотя бы я уже это нашел И то радует И сейчас, как только... Так, отлично, селедка Давай-ка ты меня сейчас быстренько переместишь Куда мне нужно а, Давай уже найдем а, мой шмот а, Я все-таки, да, надеюсь, что эти гиены Не резнулись и здесь никого а, Не будет, потому что мне иначе Так, я интересно, в то крыло пошел или же нет Да, я, похоже, здесь был В этом крыле, отлично Главное, мне сейчас не встретить этих ген. Да, я вижу свое тело, точнее, то, что от него осталось. Оно растерзано гигиенами. А одна только табличка осталась, похоже. Да, да, это только табличка осталась. Так, нам надо сейчас все забрать. Это вот тут я помер. И все из меня вывалилось. Сейчас я быстренько все соберу, комплектую И продолжим, друзья. Да, братишка-скрэч нашел, значит, свой трупешник. И все ресурсы сохранились. Пролежал он тут достаточно долго. Оно сохранилось и ничего не исчезло. Вот сюда давайте попробуем ее поставим, эту кроваточку. Где у меня кроваточка-то? Я уже не понимаю. Я же ее вроде сейчас сделал, но как сделал, так и перехотел. Так, давайте все-таки создадим сейчас кровать. А, про простую полетеную кровать сделаем Я думаю, это будет гораздо лучше И а, из-за того, что у нас такая есть кровать Мы, скорее всего, будем возрождаться а, здесь Но я так думаю, если мы все-таки поспали бы на нашем спальнике а, И отметились бы здесь, то тогда бы... Нет, хотя я спал на спальнике и толком ничего не было. Давайте все-таки поспим на нашей кровати до утра и посмотрим, изменится ли место э, наше с вами, где мы сможем реснуться Сейчас же оно находится э, на нашем острове. Это вот здесь вот точечка синяя. Давайте попробуем поспим здесь и посмотрим. До утра, друзья, до утра. Здесь ты очнешься от своих кошмаров. Мне написали, отлично. И что же мы имеем? Да, друзья, точка воскрешения, она переместилась. Все-таки, да, кровать, она реально помогает. Если на матрасе мы можем просто спать и, так сказать, переждать ночь, то на кровати, кровать нам дает место, так сказать, сейф-поинта нашего с вами. И мы здесь уже сможем потом резаться. Продолжаем исследовать пещеру в игрушечке под названием Islands. У нас, как вы знаете, уже есть наш первый с вами остров-дом, где я обосновался. И мы сейчас приехали на второй в поисках новых ресурсов. В частности, нас интересуют такие ресурсы, как железо. Но тут, по-моему, одна селитра кругом. Что делать-то, я не знаю, так... Ну-ка, давайте подпрыгнем, посмотрим. Так, что у нас там? А, там тоже селитра, да, у нас, офигеть. А здесь что такое внизу? Это у нас э, селитра, пища. А это что такое рядышком? Вот это что это? Похоже, что-то, знаете, потемнее цветом. Это у нас камень что-то какой Или что это такое? Не пойму. Ну, похоже, по, судя по звуку, что, как, что вот я сейчас копаю, это у нас, похоже, камень. Даже не камень, а просто так, песчаник. А, ну это селитра. Это все селитра, друзья. Ничего интересного. Так, спускаемся глубже. Да, у нас там а, проблемка небольшая. Так, по, что у нас по стрелам? Давайте-ка глянем. А, используем в приготовлении стрел. А, для арбалетных стрел нам необходимо больше палок. Ну, у нас 20 пока что есть. Я надеюсь, мне этого хватит. 20, я имею в виду, у нас есть стрел. Ага, вот это гиена ходит, которая, похоже, меня вырубила. Давайте попробуем сейчас ее убить. Так, вот, отбегаем, отбегаем, лучше отбегать В случае чего? В случае необходимости делаем перекатики Вот такие вот, легенькие И от нас гиена вроде бы как бы отстает Все, иди отсюда Иди, говорю, отсюда, и нечего на меня смотреть, глазеть Так, мы раздраконили? Нет, нет еще а Ну-ка стоять Еще разочек, драконим, нет ее Или у меня куда-то стрела не туда летят. Так, попала, получила, давай беги Нет, не попадая вдалеке Вдалеке, к сожалению, не попадая Похоже, она глюканула и куда-то вверх улетела Странное создание, на самом деле. Странное очень. Так. Идем дальше вглубь и исследуем. У нас исследовательская миссия. Так, что ты тут делаешь? Так, близко подошла. На тебя держи. Так, убили мы гену. Так, а там у нас что такое? Там у нас, ребятки, пещера уходит еще глубже. Офигеть, просто. Так. Что у нас здесь есть? Естественно, от, а, эту пыль мы забираем. И я думаю, нам надо пройти туда немножко подальше. А патронов надо... Так, а там что у нас в конце? Давайте, ребятки, исследуем, продолжаем. Мне необходимо все это дело исследовать и проверить, что у нас здесь такое. Это опять селитра? Да как же здесь много этой селитры-то, а? У нас когда-нибудь будет нормальное что-нибудь? Я все надеюсь здесь найти какое-нибудь железо. Когда же оно будет-то? Ну ладно, ребят, продолжаем исследовать дальше эту пещерку. Я смотрю, там у нас... Так, секундочку. Еще одна гиена. Так, давайте-ка ее обработаем стой стой стой не дергайся да я прицелюсь как следует тебя так попадаю хоть нет по-моему иногда даже иногда даже мажу к сожалению если попадал всегда то мне бы стрел хватило а так мне наверное, вряд ли хватит так смотрим что у нас здесь есть какие-то зеленые пошли фонарики здесь сколько гиен? здесь две гиены получится ли у меня их вырубить или нет если честно ребятки не знаю Две гиены это опасно, главное, чтобы они Вдвоем не напали Так, бежит, бежит, бежит, за нами бежит гиена Убегаем, убегаем, убегаем Держим на расстоянии этого хищника Как только отстает, накидываем еще Давайте, давайте, давайте, бежим, бежим Бежим от него, так, она убежала, похоже Они охраняют здесь специально отведенную Для них зону, поэтому Сильно, я смотрю, не выбегает, но Надо их действительно держать на расстоянии Как только они к нам подбираются максимально близко То нам становится Тяжеловато с ними бороться Так, отлично, еще одна готова И осталась еще одна гиена Вот тут она у нас, так Она нас пока вроде как не видит, или делает вид, что не видит Ох, ей надо бегать как далеко Так, секундочку, у нас есть фора Мы можем отбежать, ага, она вроде встала Так, пока она стоит, можем прицелиться Еще разочек и дать Держи, держи, лави Лави, еще разочек, похоже, остался, да? На ходу Не попали, не попали, ребятки, патроны у нас не бесконечные Два патрона осталось? Черт возьми, хватило бы! Один патрон? Один заветный патрон. Есть такое дело. Да, ребятки, патронов прям впритык у нас. Точнее, не патронов, а стрел. Болтов, если быть предельно точно. Так. Что вы нам? Чем вы нас тут вот удивите в вашей пещерке? Дошел я до самого, значит, Аниза, Низа, до самого дна. Нашел, значит, кристаллы Айландия. Да, да, да. Это те самые кристаллы крутятские. Здесь у нас сера Капец, короче, везде одна сера, друзья. Неужели мне не повезет в этот раз? Неужели я даже, я даже, короче, железа не нашел? Так, выбегаем на своем вороном коне. И что же мы сейчас сделаем? Так, кроватку мы, наверное, заберем. Или, может быть, даже... Хрен с ней, пускай здесь пока остается. Так, давайте сбегаем куда-нибудь, где я еще не был. А, на той стороне острова я не был. Там у нас тоже, кстати, есть вот горы, как мы видим. И я все-таки сейчас к ним сбегаю. Это здесь я еще, по-моему, не был в этой части острова, где у нас вот эта большая скала. Да-да-да, вот здесь мы сейчас все и проверим, как следует. Может быть, даже удастся найти в самой этой скале какую-нибудь кучку железа, нет? Не получается, друзья, исследуем. Но не находим ничегошечки здесь мы. Ничегошечки, игра нам не подкидывает. Она говорит, все, дружище, здесь есть только одна пещера. И больше не надейся на никакие, ни на какие плюшки. Тебе уже и мы и так скажем, подкинули, поэтому хватит. Успокойся. Но я почему-то неспокоен. Я ищу, ищу, ищу. Что-то сверкнуло, нет? Вы видели? Ой, черт, нет, это дождь начинается. Дед, меня сейчас смоет к чертовой бабушке. Так, остров, конечно же, огромный. Вот эта саванна, она просто огромных размеров. Да-да-да, я уже оценил. Игра, подкинь мне какую-нибудь пещеру, а? Подкинь, я уже там перекантуюсь хоть. Ну, подкинь, ну что ты, что тебе стоит-то в самом деле? А, ну блин, не хочет она мне подкидывать ничего, говорит. Давай уже, родной, ищи себе укрытие сам нехрен тут на меня надеется. В итоге выпрашивал, выпрашивал, ничего не выпрашивал. Так, ну ладно, раз уж у нас дождь, мы тогда займемся полезным, друзья, делом. Каким? А сейчас будем рубить кусты. Кустики вот эти порубим. Здесь палочки у нас есть. Да, палочки, перья будем собирать У нас есть кремний, Мы, если что, чтобы были со стрелами Я, может, даже поохочусь немножечко, да Эти кустики сейчас все порубим Чтобы просто так у нас времени проходило Так, это лошадь, да, моя была? Это была лошадь Я просто поохочусь, наверное Кустов сейчас кучу себе наберу, а дома потом раз рассажу Так, ну давайте пока быстренько А, там какую-то, я, кстати, вижу часть сломанного корабля, возможно Там мы что-то найдем Тихо, тихо, тихо так, селедка, давай уже не наглей, не убегай ты от меня. Почему у меня сено в рюкзак складывается, не пойму. Почему? Так, оно должно складываться у меня, знаете куда, да? Оно должно складываться у меня вот в этот вот мешочек для трав. Так, секундочку, 33 палочки и есть возможность скрафтить стрелы. Отлично, есть, друзья, наконец-то вы пополнили запас стрел. Теперь будем сейчас охотиться, только не на этих, блин, бородавочников огромных. Они на самом деле мне неинтересны, мне кажется, они такие сильные. У меня тут гиены-то простые, блин, ваншотят, а эти-то вообще монстры меня просто-напросто сметут и не заметят. Пузом раскатают, знаете, пасование так. Сопли только одни останутся. Вот тут, смотрите, что такое, а? Здесь прям охраняется все это дело. Большими носорогами. Мне прям интересно узнать, что это здесь такое за остатки. Древние цивилизации. Да, друзья, мы нашли уникальная находка сегодня у нас в серии. Отлично, не просто все так делается. Так, что у нас тут? Деревянная бочка и здесь... А, мы нашли штаны алхимика. Офигеть просто. Штаны алхимика. Что еще? Так, это что-то такое лежит. Это что такое? Это что-то какая-то часть? Какая-то часть. Так, зелье силы я нашел. Нифига себе. Так, секундочку. И все, пока у меня уже больше ничего не влазит. В общем, некие дары этому острову я оставляю, вот эти вот всякие разные ненужности, и выдвигаемся, дорогие друзья. Пришло время покинуть этот остров, отчаливаем, пока-пока всем, всем пока-пока. Так, следующее, значит, наше место, куда мы поплывем, я не знаю, вот на тот, что ли, остров сплавать, я не знаю, какого он уровня, но он, вроде бы, как кажется, достаточно близко находится. Так, секундочку. Это мой остров. Давайте вот на тот остров сплаваем. Он, как мне кажется, ближе всех находится, а поэтому имеет смысл доплыть до него. Мы почти на месте, друзья. Подпро подплываем к еще одному совершенно новому острову. Я пока не знаю, какого он уровня сложности, но мы сейчас с вами все и Проверим. Так, с какой же стороны к нему лучше всего подъехать? Давайте вот на эту, на маленькую горку сначала заедем. И сначала здесь все пар прошарим как следует. Так, стоять, стоять. Все, тормози. Выгружаемся. Так, все, ребятки, покидаем наш, наш с вами плотик. Собираем здесь сразу все, что попадается на нашем пути. И идем на разведку. А, не помешало так бы приручить какую-нибудь конягу здесь найти? Ага, вот она и коняга, ребятки, ходит сразу же по курсу вижу цель так давайте-ка мы ее сейчас чем-нибудь накормим а, картошечку интересно не едят а яйца если <с> да я думаю что нет а у нас есть достаточно популярная пища для таких а, животных это вот такая вот значит а, вот такая вот, значит соломка который мы наверняка сможем приманить нашего конягу да коняга сам похоже к нам идет и давайте мы его сейчас все-таки накормим. Здравствуй, коняга, ты будешь моим новым э, моим новым зверем, который будет меня по этому миру переносить. Мне необходимо исследовать эти земли. Я вижу здесь прям какие-то интересные м -м, холмы. Я, наверное, надеюсь, что мы найдем сегодня железо. Это очень важно. А, как приручить, ребятки, животное в Вайлансе? Нужно просто подойти к нему, вот он у нас уже дружелюбным стал, покормить его. Если вы будете кормить не, сал, не с травой, как я кормлю, а чем-нибудь другим, например, какими-нибудь, а, какими не знаю, овощами там а, или фруктами там, то у вас гораздо быстрее лошадь приручится. Так, лошадь. Как же мы назовем нашу лошадь? Так, значит у нас селедка была, плотва была, как же мы назовем еще раз? О, идея, ребятки, мы назовем ее именно вот так вот. Нормальное название для лошадки, отлично. Так, ну что, погнали, верный мой конь, здорово я его накормил. Я так понимаю, это у нас совершенно новый остров, но какого уровня он? Это второй уровень, друзья, ничего себе, здесь, наверное, монстры будут пожестче. Надо быть аккуратней. Там вот ходит пантера. А интересно, что на этих горах там такое синенькое, а? Ш вот это что это такое за ресурс? Интересно бы узнать мне. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это такое. Что? Что это такое? Ну, наконец-то, друзья, нашел я железную руду. Наконец-то свершилось чудо из чудес. Давайте-ка соберем тут все. Нам железной руды понадобится достаточно... Немало, поэтому мы, наверное, сейчас здесь ненадолго остановимся и заковыряем как следует это месторождение по полной, после чего, скорее всего, я сразу же отправлюсь обратно домой на свой домашний остров и будем уже там экспериментировать, друзья, с новыми находками, с новыми компонентами, которые мы добыли на этих островах. Ну, все, ребятки, занимаемся шахтерским ремеслом, а дальше продолжим. Погнали, погнали. Ну, а вы пока, кто смотрит сейчас, дорогие телезрители, оставляйте пожалуйста свои лайкосики. Пишите, пожалуйста, комментарии. Братишки, скречу. Возможно, он что-то делает не так в этой увлекательной, интересной игрушечке. И, братишка, скречу с удовольствием воспользуется вашими советами, которые вы ему посоветуете, если же, конечно, такие есть. Ну, естественно, ребятки, поддерживайте, смотрите, а я буду вас радовать дальше годным контентом. Работаем, работаем, шахтерское ремесло, ребятки, а у нас полным ходом... В общем, залежи с железной руты оказались немножко больше, чем я ожидал. И действительно очень много, мне кажется, отсюда я смогу вывести этого интересного металла. Сейчас вы сами увидите, какой, каких размеров у меня тут получился карьерчик такой мини, да? Его даже уже мини не назовешь. Я думал, что вот тут вот раз-два и все. Это вот маленькая часть того, что осталось от этого карьера. Я, ребята, уже все это выдолбил вручную. Все-все-все, вот этот кусочек в воздухе завис Надо бы его, его как-то тоже а, Что-то он не берется у меня, похоже, да? Так, перо отсюда заберем И вот этот кусочек, который вот здесь наверху завис Надо бы его тоже как-то достать, что ли Вот так вот, да Вот такой вот, ребят, кусочек остался Это вообще самая маленькая часть того, что я, мне уже пришлось здесь выкопать Сами видите, копаю я самой простой каменной киркой и это, я, я честно скажу вам, что очень накладно получается долбить этой камерной, каменной киркой. Надо бы что-нибудь а, более по совершеннее уже придумать и изобрести. Я думаю, что вот эта куча а, металла нам железо и поможет. Да, ребятки, осталось совсем чуть-чуть. Самой громулечки ковыряем сейчас, и уже пора выдвигаться. Вот таким вот образом. И происходит у нас добыча ресурсов. Ну! Я специально э, заморочился, потому что мне э, этот ресурс э, очень сильно нужен сейчас данным, в данном случае. Так, почему эти не беру? Так, почему? Что за, за в воздухе остались пятна? Ну-ка, давайте-ка мы их сейчас... Что-то я не пойму, почему у нас тут в воздухе осталось. А ну убираем это все. Раз. И второй. два Отлично. И маленькая часть... Да, друзья, да, мы это сделали Последний удар, да, я смог Я расчистил, ребят, вот такой вот у нас получился Карьер, сами видели, что было И что стало, вот такая вот Куча железа Здесь у нас была, я даже боюсь представить Что сейчас у меня будет, если я здесь все это подберу А я, ребятки, это все, все сейчас подберу И я боюсь, что мне просто-напросто В инвентарь это не, не войдет, придется делать Еще одну бочку, для того, чтобы Это все вместилось, так Сколько мы взяли? Один, маловато так, 57. Так, еще лучше. Отлично. Как видите, вот сколько здесь у нас получилось этого металла. Так, железная руда 2. Что-то как-то маловато. Я думал, будет гораздо больше. Да-да-да. Так, все. Ну все, ребятки, в итоге заберем. Так, 11, 6. Не знаю. Мне казалось, что здесь будет гораздо больше. Так, так, так. Отлично. Вроде пока что все входит. Блин, а мне казалось, здесь будет гораздо больше этого металла. Черт возьми, а Оказалось всего лишь несколько а, стаков Конкретно это раз, два, три Три с половиной стака хм, несерьезно я думал, друзья, будет гораздо больше Ладно, а, грязь тоже пригодится Грязь тоже мы забираем В конце концов, из нее можно лепить Интересные всякие штуковины Ладно, что-то я тут губу раскатал А здесь, оказывается, не так уж и много Так, вот этот кусочек тоже за стены забер... забрать надо Но это только грязь вот такой, ребятки, у нас получился небольшой мини-карьерчик. Ну что, я так понимаю, самый, самое то, что мы с вами, зачем мы с вами охотились, мы забрали. И я так понимаю, сейчас мы будем выдвигаться обратно домой. Но перед этим я хочу сбегать вот туда на гору и посмотреть, что у нас там за металл такой. Давайте сейчас глянем. Всем же интересно, мне в том числе, друзья. Поэтому сейчас давайте туда сгоняем. Аккуратненько у нас пока что место в инвентаре имеется Так, верный конь мой И товарищ там пантера внизу ходит Осторожно, главное на нее не нарваться Какие, кстати, здесь интересные деревья по-моему, это остров такой же, как и у меня По своей конструкции и комплектации Но немножко побольше в размерах Так, вот это что, интересно, за порода такая? Это же ведь не камень, верно? Копать, удерживать А что это такое копать? А, это камень, мне пишут, да Это, ребятки, все-таки камень я думаю, да, каменная глыба это, ребятки, порода каменная у нас здесь везде. Да, остров, конечно же, большой. И я его непременно исследую, а пока что мне нужно заняться, ребятки, совершенно другими делами. Нам необходимо сейчас осваивать новые технологии. Мы добыли кучу железа себе. У нас вот столько стаков, а на ближайшее время нам этого хватит. 400, почти 500 железа мы унесем с этого острова. Ну, я говорю, на ближайшее время этого будет достаточно. Так, осталось найти нашу лошадку, где она у нас пасется. Сейчас, сейчас, сейчас, точнее не, не лошадку, ребятки, надо найти, а нашу с вами лодочку Вот она, ребятки, наша лодочка все, коняшка, то давай здесь стой, жди меня. Я обязательно когда-нибудь приеду. Надеюсь, ты меня дождешься именно в этом месте и в это же время. Ну а мы, ребятки, отчаливаем. У нас в этот раз серия получилась такого, знаете, плана, что мы постоянно куда-то выплываем и постоянно что-то исследуем. Плывем на наш маленький остров, где расположилась наша мини-база. И уже там будем, друзья, исследовать то, что мы сегодня с вами накопили. Ну что ж, выдвигаемся, погнали. Ну что ж, друзья, вот мы почти на месте, прибываем к нашему острову. А, давайте сейчас сразу же подплыву к тому месту, где у меня находится моя база замечательная, да, Тут вот немножко я поизвращался, как видите, целую грязную кучу навалил здесь. Вы не подумайте слишком много по этому поводу, ведь это куча из земли всего лишь навсего, на которой я выращиваю свои деревья замечательные. Да, видите, какие у меня тут насаждения целый. Можно сказать, лесно, лесно, лес, лесогрязевой массив у меня получается. Деревья там растут очень хорошо. Так, все, пора убирать якорь, точнее парус. И давайте, ребятки, уже... Высаживаемся. Сюда вот немножко припаркуемся. Вот так вот, и высаживаем. Ну что, какие у нас, ребятки, запасы? Давайте посмотрим. Это волшебная пыль, это красные кристаллы, зеленые кристаллы, энергетическая какая-то. Ай, ай ладийная пыль, друзья. Кусок селитры. Куски серые. В общем, очень много всего мы с вами добыли из сегодняшнего приключения. Точнее, приключение у нас затянулось аж на две серии, друзья. Кому интересно предыдущая моя серия, можете посмотреть плейлист по игрушечке под названием Islands. У меня на канале он имеется. Так, ну что, здорово, плотва. Ну что, заждалась меня. Да, ждет верного хозяина. Здоровенько. Надо тебя покормить чем-нибудь. Так, рыба будешь или хлеб. Кстати, хлебом можно лошадь кормить. Отлично, хлеб, она ест с лихвой. Ну что же, друзья, замечательный улов у нас. Мы набрали очень много железа. Давайте уже э, заведем наши плавильни, наши печки, э, которые да, простаивают просто так у нас. Так, поджигаем. Так, я думал, я больше гораздо добыл. Почему? У меня 331 всего лишь слиток. Так, зажигаем все это дело. И, пожалуйста, друзья, производство железа идет а, полным ходом. Делаем железные слитки. Замечательно. Загрузили наши печи. Работа, друзья, у нас а, пошла. Ну а что же, собственно, делать из этого железа? Я вам расскажу и покажу в следующих моих сериях выживания и прохождения по игрушечке под названием. Айландс, он Платва тоже уже даже хочет посмотреть следующие мои выпуски, да, подошла уже, и что-то хочет от меня. Платва! Жди мои следующие выпуски В следующих выпусках мы с тобой покажем Как а, нужно обращаться со Сталию Как нужно ее правильно Использовать Ну а для того, чтобы я снимал дальше, друзья Пожалуйста, поддержите меня своими лайкосиками И своими комментариями Давайте наберем, пожалуйста, на эту серию Как минимум 300 просмотров и 50 комментариев Чтобы я дальше продолжал пилить видосы По этой замечательной игрушечке И радовал вас а, Дальнейшими прохождениями по этой увлекательной игре Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного